сказал так? Дима, Костя на больничном. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет, друзья. Сегодня у нас работа. Сегодня погода восстанавливается. Вроде ну, ветрено, конечно. Горка. Да, мама убирается, кушает картошку кар кар кар пожарила. Второй раз мыходим. Ну, вас смотрю, вот, проверяю. Я стирку сделала, там это шторки стираю все. Не роди там, господи. Пальчиком одним хотел унести. Халк, наверное. Может не халк? Ауе! Ауе! надо? А Это что, ауешники будущие, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте! Какое ауе? Что такое ауе? Я не знаю. А ч кусишь? А? Ч крисишь? не знаю, просто за что палец не пойдет. А Кто, в... мальчик? Ксюша идет. А? И повязала. Дима, работайте, Костя помогает. А ты что? Вообще офигел. Только взял инструмент какой-нибудь и работать. Кричит там малолеткам, блин, ауэшники делает. в классе всегда ну а, давай смотри. давай рассказывай давай костя подтверждай правда нет Одноклассник. давай говори начал так. между нами давай. меня тут нету говори давай ты начал да и договаривай что хулиганит костя да он в школе вообще хулиган такой да а? А? Костя сам сказал, да? Теперь уже не. О, же... Да, А Дима-то с кем встречается у нас? Ой, я даже молчу, говорить ну-ка скажи, Кося. Без... Не молчи, говори. Солтакьял К девчонкам? Да. Молодцы, мальчики. Дима, как всегда, нянчится. А просто подошел. Так ты поверни ее сюда, на эту сторону. Ветер дует в лицо. Прям Вообще, да, Он же без, без путы он же, Ты же видел, как он показывает себя Так ты в сторону балкона так поверни Не просто ее, чтобы она видела вас, как вы работаете а? Мусор там на вот смотрит Во! Вот Даринка гуляет Неделю не гуляли Хорошо уже свежего заходили. Так, всем привет, друзья. А, нас потеряли, мы уже, ну, Несколько дней не выходим, то есть сегодня третий день. И я вот сейчас сижу, монтирую видео. Ко мне написали, позвонили девчонки мои, подружки. Где видео, мы хотим смотреть видео. <coughs> вот. И я говорю, сейчас монтирую видос. Сегодня второй день, хорошая погода. Что я делаю? Сейчас я вам перескажу. Мыла все окна вчера. Постирала все шторки. Все чисто чики пуки все культурно. Затем <смех> приборку сделала. А, полы вымыла. Что-то полацы, думаю, грязные. Потому что у меня же в обуви все бегают. Они же все, что мал, что а, стар, что все бегают в обуви. Никому не жалко. Только мне жалко, я все босиком бегала. Я же свой труд ценю. И, <смех> и посмотрела, что. Мои паласы грязные. Давай стирать. Ванну стираю. Так, камера спускается. Ванна стираю и мы вывешиваю все на улицу. И надо будет вот сейчас дома все сделать. Поработать в огороде. В огороде, в С кем я разговариваю, сейчас я вам покажу. В огороде, в огороде. И... Чё, там надо будет постригалку устроить смородины всех кустов ну короче я в том году не постригала не ни смородину ничего абсолютно короче окна мыло у меня мухи залетели кошмар вот и говорить мешают прям дергана все ну чё постригалки всякие потом викторию обложить досадить не успела погода такая противная была, холодно дома ничего неохота было делать и ну что, хочу обложить навозом, затем в теплице собрать помидоры. Там у меня уже красным-красно. Опять ведро ведро будет с лишним собрать. А, в принципе, затем, что у меня, что у меня. Так. А, у нас Дариночку, папа, постриг ванной. То есть побрел на лыся. Смотрите, как она за мной ходит. Я ее. Её... Ай, ты моя шляпкая, ты. Ай, ты моя маленькая, упадешь. Она так хочет ко мне на ручке, из-за этого она прыгает у меня. А... Я куда иду, я всегда на ходу муках ее поставлю, чтобы я перед ней мельтешила. Стирать иду в ванну, она в ванной стоит. Полы мою в каждую комнату веду ее тащу. И она у меня сидит и разговорки делает. Давид у меня гулики, гульки побежал. Я говорю, пока, пока погода хорошая, надо гулять, гулять. Нефиг говорю, успешно сидишься дома. Потом опять дожди пойдут. И опять дома. Ну, Димка сегодня пошел папе помогать. А вчера они с Костей, с одноклассником разбирали забор. Вот старая сосед, соседка дала нам. Разобрали, и на завтра Андрей попилит. Ну, то есть завтра. И увезем сразу в огород туда чтобы варить поросенку все это все-таки дрова не надо же их выкидывать это все подсобное хозяйство идет затем ну ч в принципе вот моя уборка почему я не выходила да и настроение чего то такого не было чтобы вот снимать видео бывает у меня иногда вот такое или заснимаю да что в день по 2 по два три видео выкидываю если прям настрой такой, вот охота, вот идешь, идешь, идешь, скидываешь, скидываешь все И вот мне сегодня девчонки мотивировали, короче, написали, позвонили, ну где где твои видосы, бузелька. Ну, конечно, я говорю, и заинтересовалась. Я думаю, надо же все-таки снимать, так нельзя забрасывать там. Каждый день тоже не получается, сами поймите, тем более с ребенком дома надо делать одно второе, короче как-то так вот, друзья вот такие пироги, моя любимая фраза, вот такие пироги. ну все, монтирую. вот вот моя монетизация, монтировка, смонтируем и будем скидывать видосы мы вот сюда. что-то интернет вообще зависает. троблакс у Давида. песни это контакт это люблю камушки смотреть вот такие вот это вконтакте это моя страница обожаю вот эти камни камни камни я просто не обожаю камни очень сильно разный разные и вот э, я хочу такую красоту всякую создать очень много хочу О, заинтересовалась. с бисером девчонки плетут вон на ручке специально вот такие бисерные щехлы и смотрите какая красота я вот тоже хочу жгутиком так связать не знаю времени нет но я все равно выделю для этого и на руку у меня уже знакомая просила и жгутик браслетик на руку сделать сегодня видела ее ты не забыла? Я говорю, нет, только пощаще напоминай, потому что я могу забыть. Так что вот так вот, друзья. Ну ладно, все, Потом, если что, засниму. Что? Какое? Что? Какого. Что, как, что? как, Что? Что? Что? Что? Что? Что? Ми-ми-ми-ми. Что я сегодня приготовлю на ужин, друзья? Все, а пока-пока. Пока, скажи всем пока. Ты же умеешь пока-пока делать. Дарина, сделай пока-пока ручками. Сделаешь пока Пока-пока. Она у нас разговаривать начинает. О, тигруля прибежал у нас тигра. Тигруля. тигорка, Ой, такой он прям ласковый то Нежный мальчик. У нас хороший. Хороший мальчик, тигрулька. Это от ему повесили. Ууу.